и работают. ...самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Два, и вперед. Раз, два, раз в сторону. Теперь еще раз. И быстрее. И... Раз, два, шаг вперед. Раз, два, вперед О, ну погодите, я хотели нет. Вон, слева, посмотрите. Да вот тебе нахуй, да ну как погоди, блядь. Слева, ну. Удовольствуем. Просто идите в сторону большого здания. Его отовсюду видно. Не долетела она.